Всем привет, с вами снова я, Торнадо Пей. сегодня мы будем играть выживание, выживание в Майнкрафт, да, вы видите, что я уже чуть-чуть тут повыживал, я просто не начала с самого первого, ну, ничего страшного, так будет даже веселее, а мы погнали. Так, сначала я пойду буду железо и сделаю себе потом броню, так и есть, у меня еды вообще нету. Двойная дверь. Вдруг. Вот не береза. Так, все. Я пока пошел добывать мне необходимое этого железа, чтобы сделать кирпич. Я понимаю, что я повыживала. Понимаю, все-все-все. Но ничего. Так. Спускаемся. Я просто буду дырки А, я забыл как эту... А вот так. Так, э, я сейчас в такой глубине нахожусь. А, знаешь, на 65-й, да? У, -у, У, как мне как далеко не копать. Понимаешь, некабная но все равно. Хотя мне... конечно, надо в том месте. Немного цвета. у меня-то этих нету, факелов, так что, так, ничего нету, так, так, чуть-чуть дав... добыли камни, так, О, паркур, А вы думаете, откуда у меня железный меч? Я потом объясню. Этот железный меч я в деревне. Ой, в деревне, да, Нашел, так что. Такой у меня доме, конечно, но не лучше, но нормально. Блин. Так. А что у меня тут? Есть много земли. Э -э ну, не густо, конечно. Но кирку я. Ну, хотя бы такую запас вдруг что-то там И возьму хотя бы несколько факелов потому что невозможно так вот невозможно невозможно серьезно 4 факела ты мало но это идет в моем случае все пусть это закроется все так идем еще меня, замес, это еще один так оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп все мы копаемся дальше Блин, а если я не найду железо то будет просто мне надо железо потом я подвязал мазами ну короче да суть моего пройти игру полностью я чуть тут обжился я не записи буду тоже играть, потому что в одной серии не, блин, мало что сделаем. Десяти минутной. По 10 минут всю серию будет все. Только 10 минут. Опять худо меньше. Так. Вот сейчас уже где-то. Желез, <свес> железо, железо. Раз, два, три. Ешах нашел. и нашел. Капец, я шахту нашел. Для меня это радость. Блин, я хп, во-первых, мало. А во-вторых, получи. Фух. Фух. Бля, да, как страшно! Как бы мои тимец мне тоже, мои мне тоже добывать, не знаю. Ну возьму медь Блин, нет, без я безумная. Ничего сказать нельзя. Почти без, считай как бесполезная Блин, на последнюю кирку гроху Ты обратно возвращаться. Вот это уда... шахту для нашел. Ладно, уже потрачу на вот этот... И вс ⁇ как называется. Медь, короче. Ну. ну и чуть-чуть, блин... Ой, ищу, бля чуть угля. все, Как их не Ничего себе, кирпанила. А, все сломалось? Блин, откуда я пришел? Оттуда. Оп-оп. Удачно, оп. просто считаю. Проходим ум Просто. Так, уже ночь. Ура, выросли! Я их не буду ломать, мне просто нет для красоты стоят. Ну, что, красиво. Вот а тут... вот а сюда. Я сюда, чтобы вы увидите. сюда, чтобы я поставлю. Так, вот так. все. А, понятно. Блин, огороды такие не растут, но ничего. Блин, вот так. Сначала будем ее переплавлять, вот так. Так, вот так, вот так, вот так. Теперь этими не пригодились. Если я потом буду тоже переплавлять, то что. Все, пока посплю. Сейчас я включился. Так, М -м -м, сейчас подождем пока что. Я включусь. Так переплавится вся железо. Все железо. Все, видите, я уже это сделал. Все, я, я все сделал. какие вещи мне нужны были. Блин, у меня очень мало хп, но ничего страшного. А еда до сих пор и не растет. Понятно. Блин, я мог ведро сделать. Ну я такой. Ну ладно. Я готов. Подождите, я приду если... Здесь и. Здесь появилась магия. В кавычках. Так, э -э -э. я не помню, вот так что нет, вот так, вот так да. Сейчас подождите. Блин, не получилось. Я туда вниз буду идти, потому что я буду тут коп копаться. 53 видите, а там бы я еще одолжил копался. Так, и по... Хорошо, что я взял... Блин... Жалко, блин, их э... расходовать. Ну, ладно. Пока... Может, буду искать и железо, блин, только найду. Еще сделаю. Если меня не найдем, будем в следующем выпуске. Так, вот так, вот так, вот так. Блин, конечно, долго, но... Блин, как тут темно. Пока, пока я еще всё вижу, просто буду копаться дальше. Пока что ты что-то. Пока вижу еще? Так, вот так. Уже э, 45. Ну, нормально. 45 — это нормально. куда я выкопался куда я буду вы... блин блин Да, я просто не хочу тебе время тратить все в следующем выпуске а мы погнали